Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для раков на вторую половину октября 2021 года. Под колодой, ух ты, туз кубков, ну что ж, кому-то предложение руки и сердца, признание в любви. А кому-то, для тех, для кого любовь не ваша тема, какая-то приятная новость, что-то вам предложат, кому-то могут предложить новую работу, или что-то такое очень-очень позитивное, что вас очень обрадует. Обычно, вот, знаете, чувства вот эти вот, то, что у нас символизирует вода в этой чаше, жидкость, это радость, это вот аж переливается за край вот этой вот огромной чаши. Дай Бог, чтобы такой был у вас вот этот весь месяц, вот этот весь период радостным. Тема, тема у нас семерка мечей. Предпоследняя неделя карта императрицы. Двойка посохов. Королева кубков. Еще одна королева. Королева Пентакли. Одни женщины вот на этой стороне у нас. Три женщины. Последняя неделя октября у нас Паш Мечей. Карта отшельника. Карта Солнца. И Паш Пентаклей. Ну что ж, тема у нас «Семерка мечей». Карта воришки. Человек нечестный, человек, который делает что-то за вашей спиной. Что это может быть? Ну, для кого-то это может быть проблема в отношениях. Может быть, вы или ваш партнер, вы как бы за спиной друг друга. Может быть, что-то у вас не совсем идет так, как надо. Еще это может быть, вообще мечи это символ интеллектуально... интеллектуальности, то есть нашей интеллектуальной собственности. У кого-то могут украсть какие-то или подс подсмотреть ваши пин-коды. Будьте осторожны с картами, с, у автоматов, вообще со всей вот этой вот доступом к банковским счетам, вот, со всеми этими доступами, по э, кодами. Вот это все надо как бы быть осторожными в этот период, потому что кто-то что-то может вот так вот в ночи, в темноте подглядеть или унести от вас. Ну, а еще эта карта иногда говорит о плохо продуманной операции, плохо продуманном каком-то э, ситуации, может быть, или плане, потому что на карте нарисован солдат, который для того, чтобы ослабить врага, ночью пробрался э, в его лагерь и старается, хочет унести все его оружие. Унести все у него не получается. То есть вот эта вот плохо продуманная ситуация может быть у кого-то из вас. Первые две, две карты у нас – карта императрицы и двойка посохов. Карта императрицы – замечательная карта. В первую очередь, это карта фертильности. То есть для кого-то это беременность, для кого-то и женщин, рождение детей. Но еще это плодотворность. Те, кто вот работает в какой-то среде, где вам надо быть плодотворными – будете, плодородие, то есть, может быть, активно все, все у вас будет получаться, вы, может быть, сделаете в этот период больше, чем вы когда-либо успевали чего-то сделать, ну, а еще карта красоты, это все-таки карта, которая управляется планетой Венеры, и поэтому императрица, она у нас, кто-то из вас решит поменять внешность, кто-то, Имидж свой. Накупит себе ворох одежды, сходит парикмахерскую, макияж. Что-то такое, связанное с красотой. Ну, а еще императрица, она все-таки во главе чего-то империи. Может быть, вы глава вот этой вот какого-то чего-то, что связано с красотой. Может быть, у вас свой салон, галерея. Я не знаю, занимаетесь макияжем, может быть, вы. Что-то вот святое. Архитектура тоже по Венере у нас проходит. Что-то вот такое креативное. Все, что мы делаем, знаете, включая свое воображение, вот по карте императрицы. Что еще может быть? Ну, может быть, для женщин так к вам относится ваш мужчина, как вот к императрице. Вы самая красивая, самая лучшая, лучшая самая лучшая мать, самая лучшая жена. Или, если вы мужчина, то, может быть, рядом с вами вот такая вот женщина, вы к ней вот так относитесь, как к императрице. Тут же рядом с этой картой у нас двойка посохов. Хороша карта для всех тех, кто именно во главе чего-то, или вы занимаетесь каким-то бизнесом, связанным с красотой, то у вас все двери открыты для вас. Двойка посохов – это хочешь так, хочешь эток, все у тебя получится, нет никаких препятствий, это открытые двери, это варианты, возможности. Эм... В общем-то... В отношениях я не вижу эту карту двойку посоха, потому что, может быть, для кого-то только два варианта, и вы выбираете. Кто-то выбирает из двух женщин. Вот две женщины выбрали, кстати. Тоже может быть. Одна может быть королева кубков, одна королева пентаклей. Они обе, знаете, символ матери, но обе противоположные совершенно. Одна практичная, одна очень такая чувствительная или чувственное, тоже по-разному можно. Но и по бизнесу только, если по работе, то тоже, может быть, вам предло... у вас есть два варианта. Что бы вы ни выбрали, кого бы вы ни выбрали, то в любом случае все очень позитивно, потому что посохи фактически одинаковые. Тут нет никаких таких вот каких-то больших изменений. Ну и две женщины, две карты, которые у нас в первую очередь представляют мать, это «Королева кубков». Королева кубков – это мать та, которая очень нежная, заботливая, чувственная, которая выслушает вас, которая сделает вам чашку чая, как бы поплачет с вами и все остальное. А вот королева Пентакли – это тоже символ матери или женщины, кстати, просто женщины, но та, это более практичная. Она, если у вас проблемы, она вам не просто чашку чая нальет, она еще и практическим советом ли поможет, либо действиями какими-то, либо деньгами. Ну, а еще королева кубков это э, вообще рыбы, раки, скорпионы, для кого-то это вы, может быть, женщина, вы рак, а для кого-то это, может быть, так как у людей элемента воды, очень развитая интуиция, это может быть Например, эзотерик, таролог, астролог, кто-то, или вы займетесь этим, может быть, вы этим занимаетесь, тоже может быть. Ну, а королева Пентакли – это женщина с Пентакли, денежкой, то есть человек практичный, бухгалтер, человек, который выплачивает зарплату, может быть, или э, занимающийся бизнесом, и вот она постоянно с этими деньгами, то есть э, у, при, доход, уход, они, кстати, очень правильно умеют обращаться с деньгами королевы Пентакли. Что еще может быть? Ну, вот, может быть, вам предстоит этот выбор между двумя женщинами, кому-то из мужчин. Ну, а для женщин, может быть, вы нанимаете на работу две, две женщины на ваш, ваш бизнес, и, может быть, вам обе нужны. Вы не прогадаете ни с той, ни с этой. Последняя неделя октября у нас Паш Мечей, карта отшельника. Паш Мечей, карта... Э, вообще, Пажи – это инф... курьер. Носитель информации. Ну Но вот в данном случае информация такая, либо острая какого-то такого, либо просто делового характера. То есть тут нет никаких таких особых чувств. Тут все вот по делу, остро, коротко документы могут быть какие-то сообщения, извещения могут быть вот по этой карте. Ну и либо это ребенок, дети еще проигрываются по карте Паж. Это в данном случае ребенок элемента воздуха, это Весы, Близнецы, Водолеи. Ребенок может быть с интеллектуальными способностями, кстати, опять-таки мы говорим про мечи. Что за информация? Информация, может быть, которая заставит вас задуматься, письмо ли, информация ли какая-то, извещение какое-то, потому что карта отшельника – это карта мыслителя, заставит вас, может быть, как-то уединиться и подумать серьезно над этим, вот это вот, или вот, может быть, какой-то конфликт, может быть, у вас будет такая острая переписка, и вы решите… Немного уедини, уединиться, удалиться даже, я бы сказала, от либо от человека, либо от ситуации, которая вот, довольно острая ситуация может быть. Карта отшельника представляет знак Зодиака Дев. Кто-то из Дев, с, дев, с Девами у вас может идти вот такая вот обмен информацией какой-то. Если это вот по делам, по каким-то вот эта вот информация, то дела будут двигаться довольно медленно. Карта отшельника, он очень медленно двигается по пустыне, но в то же время двигается медленно, но все равно дела двигаются. Ну и две последние карты замечательные. Самая главная карта – это карта Солнца. Старший Аркан представляет знак Зодиака Львов. Это самая позитивная карта в колоде Таро. Это всегда новое начало с карта солнца. Для кого-то опять мы видим беременность, рождение детей, детки. Для кого-то новая работа, новый проект, может быть знакомство, новые отношения для кого-то. А для кого-то поездка в теплые страны, где вы можете отдохнуть. Или еще солнце есть такое свойство, оно освещает все углы и все то, что там спрятано, оно может выйти на свет. Вы можете узнать что-то. Какие-то тайны, секреты, что-то забытое, оно может всплыть и вот быть вот как солнце открыто перед вами. Вы можете получить какой-то небольшой денежный подарок, извещение о деньгах, кстати, или, может быть, вам получите какую-то небольшую премию. Большую прибавку к зарплате или еще что-то. Деньги, но небольшие. Или документы о деньгах, И извещение о получении денег, тоже может быть. Ну что ж, давайте посмотрим, что добавят карты Ленорман к этому раскладу. Карта Клевера. Самая позитивная карта в колоде Ленорман. Редкая удача. Карта Сада. И опять книга. Книга у меня выпала, вот как раз я записывала для Козерога. И там тоже была карта книги. Ну что ж, редкая удача, потому что пятилистник редко у нас появляется. Что-то очень удачный все-таки период для вас будет. Карта сада – это то, что мы делаем сейчас в интернете, мы знакомимся, мы обмениваемся информацией, мы получаем информацию, мы встречаемся с друзьями, мы общаемся. Во времена Ленормана все это происходило в саду. Там мы знакомились, там мы обменивались информацией, сплетни и все остальное. Что-то, что вы можете, может быть, вы познакомитесь с кем-то, для кого-то вас, из вас это будет вот это вот редкой удачей. Или какой-то обмен информацией, какая-то информация придет через интернет, вот она информация, карта книги, это информация, документы бумаги какие-то, письма, может быть, что-то такое получите через интернет, что вот очень редкая для вас будет удача. Оракул мудрости для раков. Чуп. Вот, то есть надо избавляться от э, мертвых веток, То есть вот как э, осенью или весной мы э, начинаем прибираться в саду и обрезаем все то, что уже отмершие листья, отмершие веточки, так и вы. И вот вам надо провести такую чистку либо в вашей жизни, либо в вашей ситуации, либо в отношениях. И все то, что уже есть какие-то... У нас часто есть такие друзья, которые уже нам не приносят никакой радости, и мы все равно по инерции продолжаем как-то держать, поддерживаем эти отношения, Хотя, в общем-то, тяготимся ими. Ну вот, надо пора уже избавляться от этого. Вот, избавляться от любого, всего того, что уже отжило себя в вашей жизни. Не обязательно это люди, это, может быть, ситуации, предметы какие-то. Вот послушайте эту карту. Я очень люблю выбрасывать. Мне кажется, когда я выбрасываю, что-то освобождаю даже в своей голове, как будто бы. Последняя карта ⁇ Оракулы эзотерические и у нас ⁇ Выбирай с умом ⁇ Это карта, когда перед нами, вот это в современном мире опять интернет, в интернете нам предоставляют все, и услуги, и знакомства, и работу, но не все хорошо для нас. Мы надо, нужно быть придирчивыми. По работе можно на какую-то аферистов наткнуться, в отношениях тоже можно не всегда. Но можно и бриллиант найти, можно встретить человека в вашей жизни. Поэтому выбирайте с умом, будьте придирчивы, мои дорогие. Вот это ваше последнее послание э, карт. Ну что ж, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Замечательный расклад. Всем удачи, всем успеха. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.